Добрый день. Сегодня мы будем с вами говорить о десяти русских словах, которые пришли из французского языка. Первое слово – это слово аллея от французского аллея, что значит узкий проход, дорожка. Второе слово – аллюр от французского походка, аллюр, походка, ход, темп, скорость. Ангажимент или по-французски «ангажемент», буквально «обязательство», «залог», «помолвка». Это приглашение артиста или труппы на определенный срок участвовать в спектаклях или концертах. Это соглашение, договор о таком приглашении. Отсюда глагол, русский глагол «ангажировать», что означает «пригласить». Следующее слово «антракт». «Антракт» буквально то, что находится между действиями. От французского антре – «между» и акт, то есть «действие». «Аркада». «Аркада» иногда встречается в нашей речи слово французское аллее, увитое зеленью». «Ателье». Слово «ателье» – «мастерская», заимствовано из французского языка. В переводе означает «мастерская, студия». Следующее слово, очень распространенное слово «багет», все вы его покупаете иногда в магазине, оно зависит из французского и означает буквально «палочка», потому что «багет» похож на палочку, похож на прутик. Следующее слово «батон». «Батон» – это тоже слово, похожее на «багет». «Батон» – тоже французское слово и переводится как «палка», «посох», «жезл». Безе. Безе переводится с французского поцелуй, а заимствовано от французского глагола безе, что значит целовать. А пирожное называется безе по тому, что оно невысомое, как поцелуй. Билетаж. Слово билетаж переводится как прекрасный этаж. Это второй снизу этаж зрительного зала в театре, обычно лучший этаж этаж второй снизу в зданиях, в которых тоже есть, в некоторых зданиях есть билетаж. На этом мы закончили рассмотрение 10 слов, которые пришли в наш язык из французского языка. На самом деле таких слов очень много. И я думаю, что вам предстоит еще с ними познакомиться. Всего доброго!